Доброго дня, участники Немиркин Шоу! Ваша постоянная поддержка очень много значит для нас, потому что она помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам всем большое за любовь, которую вы нам дарите. А теперь давайте продолжим. Чувствуете ли вы, что ваша жизнь на свиданиях пошла на спад? Кажется ли вам, что все, кто приглашает вас на свидание, имеют красные флажки? Присматриваетесь ли вы ко всем маленьким уликам, которые подскажут вам, подходит ли вам ваш спутник, сидящий за столом, или нет? То, как ваш спутник живет с открытым ртом и выплевывает еду повсюду, может быть тревожным сигналом. А может быть у вас были и более серьезные тревожные сигналы. Например, если он надоел вам до смерти или не может перестать говорить о прошлых отношениях, или у него странная одержимость кошачьими нарядами. Возможно, вы так много внимания уделяете красным флажкам, что упускаете зеленые флажки. Именно так. В человеке, сидящем перед вами, есть и хорошие стороны. Итак, вот шесть зеленых флажков на свиданиях, о которых вы должны знать. Первое, вы можете говорить часами, но кажется, что это длится считанные минуты. Вы можете потерять чувство времени, когда вы с правильным человеком. Иногда может пройти несколько часов, когда оживленная беседа с прекрасным собеседником привлекает ваше внимание. Это может быть признаком того, что вам действительно нравится проводить время с вашим спутником, а не просто проверять, подходит ли он вам. Второе, они активно слушают вас. Если ваш собеседник старается поддерживать с вами здоровый разговор, например, не забывает возвращаться к определенным темам и ссылается на ранее сделанные вами замечания, это зеленый флаг. Это означает, что они активно слушают вас. Они искренне поддерживают разговор, потому что хотят услышать, что вы скажете. Когда вам кто-то нравится, вы хотите узнать о нем как можно больше. Какие у них интересы? Какая у них музыка? Какие телепередачи они смотрят? Какими хобби они увлекаются? Что заставляет их смеяться? Вы хотите узнать все это о своем спутнике, потому что он вам интересен, и вы хотите проявить энтузиазм, чтобы узнать его получше. Если они проявляют такой же энтузиазм при знакомстве с вами, то это очень хороший знак. Либо это так, либо они тайные шпионы. Номер три. Они любезны с официантом. То, как ваш спутник обращается с официантом, может стать ценным свидетельством его характера. Не жалуется ли ваш спутник вам на официанта? Теряют ли они терпение по отношению к нему? Или они добры, терпеливы и уважительны к официанту? Если вы обратите внимание на то, как ваш спутник обращается с официантами, это может дать вам некоторые интересные подробности о том, кто они и как они справляются со стрессом. Даже если это просто терпение, чтобы дождаться, пока принесут ваш заказ куриных крылышек. Куриные крылышки. Кто-нибудь еще хочет есть? Номер 4. Находиться рядом с ними естественно. Вы можете нервничать рядом с человеком, который вам нравится. Это нормально. Но с другой стороны, если вы обнаружите, что вам спокойно и комфортно рядом с этим человеком, то это зеленый флаг. На первом свидании у всех бывают нервные бабочки, но если эти три пыхания в животе сменяются чувством легкости и комфорта, то это очень хороший признак того, что между вами может возникнуть положительная искра. Номер пять. Они не отвлекаются на телефон. Если вы оказались на свидании, где собеседник не отвлекается на телефон, то это явный зеленый флаг. Если кому-то неинтересно то, что вы говорите, и он не сосредоточен на вас и свидании, он может достать свой телефон, чтобы занять себя. Если человек убирает телефон и уделяет вам все свое внимание, это говорит о том, что он хочет быть полностью увлечен вами. Это показывает, что время, которое вы проводите вместе, важно для них. И номер шесть. Вы постоянно улыбаетесь. Они вас рассмешили? Чувствуете ли вы себя комфортно, разговаривая с ними? Они добры к вам? Чувствуете ли вы себя счастливым рядом с ними? Нравится ли вам то, кем вы являетесь, когда вы с ними? Это все те вопросы, которые вы можете задать себе, чтобы понять, хотите ли вы пойти на второе свидание. Если после первого свидания вы возвращаетесь домой с улыбкой, которая не сходит с лица, то, возможно, вы нашли свою пару. Это зеленый флаг, идите. Как вы думаете, поможет ли вам знание об этих положительных зеленых флажках на следующем свидании? Есть ли другие, которые, по вашему мнению, мы упустили? Дайте нам знать о любых зеленых флажках для свиданий, которые у вас есть, в комментариях ниже. Ставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!